Что может быть полезное надо знать тем вашим землякам, жителям Херсона и области, кто решил эвакуироваться. Вот на вашем опыте? Что посоветуете? Добрый день, Владимир. Что я могу посоветовать? Значит, следовать, следовать рекомендациям официальных, официальных информационных каналов. Эвакуация, которая производится эвакуационными автобусами через Джанкой, это официальный канал эвакуации. И люди, которые воспользовались именно официальным каналом эвакуации, они имеют полную поддержку со стороны властей и со стороны организаторов этого эвакуационного процесса. Люди, которые пытаются выехать самостоятельно и своей дорогой, им потом тяжелее, намного тяжелее войти, вернуться в это русло, русло официальной эвакуации. Официальных То есть это каналов. документы, выплаты, все да, сложнее. это касается и документов, и выплат, и пребывания на территории Крыма или Российской Федерации. Понятно. А, собственно говоря... Вы вот уже ощущаете себя соотечественником? Вот вы и до юра уже, и херсонцы, граждане России. Хотя у вас еще украинские паспорта, и вот вы рассказывали, что это еще мешает при оформлении. Органы там, регистрации не всегда готовы реагировать быстро, оперативно, тем не менее. Чувствуете себя еще, вот вы россиянами, или это какой-то процесс какой-то, вот надо еще понять это что-то? что, -то, что такое? Я думаю, мы все давно уже чувствуем себя россиянами. Вот так? Да. Понятно. Может быть, еще и исп... долгое, долгое время мы наблюдаем, кто стреляет по городу Херсону и кто защищает город Херсон. Ну, мы все видели вот отношения к нам со стороны, со стороны той части Украины, которая сейчас находится за линией фронта. Вот. отношение к нам, высказывания по поводу, по поводу нас, по поводу граждан, которые остались в городе и не выехали. Ну и, как я уже говорил, обстрелы города со стороны Украины и защита города со стороны России. А вот вы сказали по поводу отношения да, к жителям Херсона, которые не покинули город и не стали там эвакуироваться вместе с вооруженными силами Украины. А вот про это отношение поподробнее, про что вы говорите сейчас? Ну, э, если сразу говорить по поводу того, по поводу тех людей, которые выехали на подконтрольной Украине территории или дальше э, в страны, в, в европейские страны, то э, давайте сразу... Э, Внесем, внесем ясность, что большинство этих людей воспользовались моментом, чтобы выехать за границу, получить гражданство и начать там новую жизнь, стать гражданами... Уехать из Украины. Да, стать гражданами европейских государств. Вот. Э, практически ни у кого это не получилось, гражданами европейских государств они не стали, поэтому... Э, Поэтому у них, соответственно, нарастала и зависть, которая потом переросла в, даже, я бы сказал, в злобу и ненависть к тем людям, которые остались в городе Херсоне. Город Херсон, он э, меньше всех пострадал до сегодняшнего момента э, от э, этих военных действий. Многие херсонцы записали в коллабранты, калабран... да, ну то есть во враги государства. Да. А пишите, кто такие враги государства? Я вот, ну, там, Это какие-то чиновники или вот как это практически, происходит? Практически все жители города, которые остались остались у себя дома э, и возобновили свою работу на своих рабочих местах, э, будь то работник водоканала, будь то работник коммунальных органов, э, водитель, врач, учитель, э, практически все мы были зачислены. Причислены к коллаборантам угу. за, э, за свою трудовую деятельность. Вы, получается, тоже враг государства? А вас за что? Э, за мою преподавательскую деятельность. Вы, вы педагог? Да, я преподаватель. А как? А что предлагается вообще? Ладно, допустим, хорошо, там Верховная Рада принимает закон, по которому вы все преступники, так становитесь? Получается, да. А, значит, а что предлагается? Предлагается в каком смысле? Ну, украинская власть предлагает своим гражданам, которым говорит, вот это нельзя делать, а что, а что можно делать? Ничего не предлагается. С города Херсона не было организовано ни одного транспортного гуманитарного коридора для того, чтобы покинуть город. тех, кто покидал город, они выезжали самостоятельно на свой страх и риск. Многие при этом пострадали многие были расстреляны, многие машины подорвались на минах во время этих самостоятельных во время этой самостоятельной эвакуации, так скажем, на подконтрольную Украине территорию, потому что выезжали через проселочные дороги, через села отдаленные села, где не велись во всяком случае, меньше всего велись боевые действия. То есть даже те люди, которые связывали свою жизнь да, с, с Украиной, и которые пытались сюда выехать, они в основном и пострадали, получается. Вот такая история. Ну, они пострадали во время э, так называемой ну, само -эвакуации. самоэвакуации. Да. И там неразберихи вот это сражение просто гибли. Зачастую. Да, да, да. Таких много случаев, когда люди просто гибли целыми семьями. Скажите, а сколько сейчас, вот сразу уточните, по вашим оценкам, сколько сейчас в Херсоне людей живет? Насколько он он обезлюдил? Вот Давайте еще до недавнего времени, пока не было эвакуации? Значит, перепись населения в городе Херсоне давно не проводилась. И, ну, если так усредненно считать, что в Херсоне оставалось где-то 400 тысяч населения. Я еще раз подчеркиваю, что перепись населения давно не делалась, поэтому говорить о каких-то точных цифрах невозможно. Угу. Многие могут возразить против этой цифры 400 тысяч. То с учетом того, что часть выехала, ну, может быть, 1250 на сегодняшний момент. Было в городе. Именно на сегодняшний момент осталось. По последней информации... Город Херсон покину, покинуло порядка 60 тысяч, и где-то, ну, возможно, 1100 покинула до, э, до начала э, угу. плановой эвакуации. Вот такая история. а Собственно говоря, получается, вот 250 тысяч, это ориентировочные цифры, оценочные, значит, а там же и учителя, там работники ЖКХ, врачи, вот они попали в категорию врагов государства, а да, они все. И, и что их ждет-то, собственно говоря, так вот если по. Как вы понимаете, какая судьба их ждет, если они окажутся в руках официальных властей киевских? За э, коллаборанскую деятельность, как нас всех причислили к коллаборантам, положено э, тюремный срок различной длительностью заключения э, вплоть до смертной казни. Даже так. Да, даже так. Но. Э, Судя по выступлениям в телеграм-каналах, в различных социальных сетях, то многие даже не доживают до суда. В принципе, и суда-то никакого не бывает. Происходит просто самосуд. То есть получается так, если значит доктор пришел на рабочее место в больницу и лечил какую-нибудь там пожилую бабушку с инсультом, Ему за это грозит наказание, я так понимаю? Да, ему за это грозит наказание, так же, как и учителя. А, которые... а он должен не лечить бабушку с инсультом или что, или там ребенка с какой-нибудь болезнью, или любого, любого человека, ладно, не будем брать... Крайности. Просто, а куда людям ходить лечиться, если все врачи не должны ходить на рабочее место? Я, я понять не могу. Конечно же, врачи должны ходить на рабочее место, так же самое как... Или и... город оставить без воды, если работники ЖК не будут ремонтировать трубы? Конечно, и врачи должны исполнять свой служебный долг, скажем, служебные обязанности, и работники коммунальных служб должны исполнять свои обязанности. Город должен продолжать жить, город должен продолжать работать. И все, все вот эти преследования, это, ну, это какая-то абсурдная ситуация. Это очень странное отношение к своим собственным гражданам, за которых вот столько много боев ведут, я понять не могу. А зачем тогда тратить свои ресурсы и силы, если ты хочешь всего лишь навсего наказать людей, которые там в Херсоне живут, получается? В чем смысл этой идеи? За что тогда воюют солдаты Украины? Если вот такое, как вы говорите, очень печальная судьба у граждан, которых они ну, хотят освободить. Может быть, может быть, они воюют не за своих граждан, которых они называют своими, может, они воюют за территорию? Даже так. Ну, территория, обезлюденная территория, не имеет же смысла. Я с вами полностью согласен, обезлюденная территория не имеет смысла, но, судя по фактам, то то воюют именно за территорию. А как, на ваш взгляд, кстати, вот очень интересно, ваша личная точка зрения, если такое ощущение, как вот эта вот ну, ну, война, да, которая ведет, вот себя Украина называет это войной, расколола вот, украинца, украинцев, и общество, изменила людей, есть какие-то наблюдения? Да, есть наблюдения. Люди, которые уехали э, на подконтрольную э, Украине территорию э, либо в страны Западной Европы они очень э, рьяно любят э, любят свои города с которых они уехали которые они покинули очень любят Украину э, любят именно оттуда э, и как я уже говорил э, это зависть, это самая настоящая зависть, которая э, переходит в злобу и даже ненависть к тем людям, которые остались у себя дома, живут у себя дома и ходят на свою работу. И судя опять по тем же социальным сетям, э, высказывание о, о том, что, э, что надо бомбить, надо бомбить Херсон, что это и есть процесс освобождения, э, и такие хвалебные, радостные... Отзывы в социальных сетях, когда в Херсон что-то прилетает, когда в Херсоне что-то разрушено, что э, ура, наконец-то. Э, то есть так должно быть. Э, это процесс освобождения Херсона. Да, то есть это непримиримые уже какие-то позиции. Вот они, это, это на грани гражданской войны какой-то такой. Ну, я не могу э, судить, э, примиримые это позиции или нет, тем более не могу судить о... о э, о гранях гражданской войны. Я хочу добавить, что люди, что бежали не от русских, люди бежали от украинцев, потому что с русскими мы в городе живем уже полгода. Вот. И все прекрасно понимают, что бомбить будет Украина, и когда Украина зайдет в город, то начнется террор местного населения. Поэтому люди бегут не от русских, бегут, а бегут именно от украинцев. Скажите, вот сейчас идет эвакуация, как это, насколько это массово, насколько это организовано, на ваш взгляд? Там же Антоновский мост, говорят, в плохом состоянии, ну в плачевном таком, да? То есть как организована эвакуация, как это происходит? Эвакуация организована очень хорошо. Среди населения распространены телефоны горячих линий, куда можно обратиться, записаться на эвакуацию. Все происходит организованно, организованно э, производится вывоз с города Херсона на левобережную часть, вот, и организовано автобусами люди вывозятся э, в Крым с дальнейшим расселением. Угу. Понятно. А дальше, вот, как люди понимают свою, то есть тех, из тех, кто эвакуировался, свое будущее, как они, планы какие-то есть? Я планирую вернуться в город и продолжить работу. А есть те вообще, кто отказался эвакуироваться? И да, почему? есть такие, которые отказались по разным причинам. У кого-то старенькие родители, кому-то не позволяет здоровье перенести, длительную дорогу. У кого-то, ну я не знаю, может быть, большая семья. Трудно а есть те, кто прикипел, что называется, не двинется с места? Есть, есть, и такие, есть и такие. Скажите, я насколько понимаю, что сейчас власти Херсона объявили о наборе тех добровольцев, кто хочет за, ну, сражаться за город. Вы представляете себе, ну вот может Херсон стать Сталинградом? Это же городские бои и все такое? Ну, э, нам, херсонцам, не хотелось бы, чтобы Херсон стал Сталинградом. А что сейчас с обеспечением тех людей, кто остался ну, хотя бы первыми там, питанием, жизненно важными какими-то лекарствами, как эта работа выстроена? Не знаете, когда вы уезжали, как это все работало? Когда я выезжал, то э, все, э, все торговые точки, включая аптеки, все э, работало в прежнем режиме. Вот. И судя, судя по э, социальным сетям, по телеграм-каналам, которые освещают э, жизнь в Херсоне сейчас, то э, перебоев с продуктами и пока нет. Перебоев со снабжением пока нет. Вот интересно, лично мне, знаете, вот на ваш взгляд, я понимаю, что вы не солдат, не воюете в окопе. Тем не менее, кому проще договориться, людям, там допускайте, например, если вот встретиться с украинскими солдатами да, и жителями Херсона, просто поговорить, рассказать о своих каких-то о своей жизни, о своих планах. Это проще договориться, чем политикам? Я не думаю, солдаты с украинской стороны, которые в окопах, они очень обозлены и вымещают свое зло на гражданских, на гражданском населении. Вот так? Я считаю, что да. Они обозлены тем, что, в общем-то, сейчас они кинуты, ну, на смерть. И поэтому тут не будут и разговаривать, и слушать. Вы, вы думаете, диалог вообще бесполезная да, я история? я думаю, диалог бесполезная история. А политики могут договориться? Ну, политики должны были договориться. Тем не менее, пока у них не получается. Ну, значит, на это есть какие-то причины, Понятно. о которых, возможно, мы не знаем. Мы пожелаем херсонцам стойкости, конечно, и да, вот на вашем примере, чтобы власти Крыма и Севастополя, которые занимаются эвакуацией, подходили к, не шаблонно к истории, помогали людям просто по-человечески. Потому что иногда каких-то бумаг может быть не быть, еще чего-то, и человек окажется без помощи. А ведь это россияне, которые рассчитывают, что мы здесь им поможем, как соотечественники. Это вот, извините, длинный мой спич, но вот я хочу завершить интервью вот таким обращением к людям.